31 января обзор рынка криптовалюты рекомендации по торговле. По вашим вчерашним комментариям, конечно, было видно очень ясно, что при падении биткоина начинают люди, конечно, звереть очень крепко. И я понимаю, как бы нервы у всех на пределе, то есть все ждут уже отката до да, роста крипты, а он наоборот начинает падать и показывает еще ниже 10 тысяч да, движения. Еще и постоянно тех аналитики говорят о том, что если пробьется уровень 10 тысяч, идет ниже. Понятное дело, что вас это все раздражает и вымещается все в комментариях. да. Но, ну, друзья... Мое мнение такое, если вы не умеете совладать со своими эмоциями, то вам не место в инвестировании, тем более в криптовалюту. Продавайте свои биткоины, не со зла, не подумайте, просто для вас информация и мое пожелание, которое сохранит вам не только деньги, но и здоровье. Что же касательно анализа остального, и он будет звучать для тех людей, которые понимают, что это рынок и что на самом деле здесь нужно управлять своими эмоциями. Эмоциями не хуже, чем своим капиталом, для того чтобы достичь э, желаемых результатов. Следующая информация для вас. Всех остальных попрошу удалиться. Вчера мы попробивали 10 тысяч достаточно нервно это все происходило колебались колебались и э, сейчас видим что удерживается над 10 тысячами но опять-таки говорить еще стопроцентно о чем-то нельзя так как уровень был прошит несколько раз да нельзя говорить что он был явным сопротивлением при пробое да то что сейчас удерживается на 10 тысячами но опять-таки говорить о чем-то стопроцентно невозможно поэтому Давайте будем следить все-таки, поддержка здесь присутствует, сейчас она это показывает, то, что инструмент за ней удерживается. Нужно смотреть, как дальше будет себя вести инструмент. По-другому по никак, никто вам не скажет, чего ждать и что конкретно будет происходить, так как вы должны еще знать одну такую вещь, да, поделюсь с вами, то, что любой, даже самый, там идеальный технический анализ может сломать один маленький кит. Что касаемо остальной альты, ну, естественно, вся альта отработала полностью. Это движение, да, это падение, точнее, вчерашнее. Как бы там ни было, смотрите, то есть, давайте поговорим еще не только о негативе, но еще о немножечко хороших вещах, да, то есть, на сегодняшний день, даже я бы сказал, на теперешний момент, вот сейчас, когда проходит наша прямая с вами трансляция здесь в Инстаграм, да, мы все еще удерживаемся, удерживаем этот диапазон, да, пока бокового движения который находится в 10-12 тысячах и в принципе то по большому счету плохого ничего пока не случается на данный момент то будет происходить дальше естественно я не знаю может быть мы действительно вылетим вниз до 8-9 тысяч, так как я говорил уже ранее об этом. Хотя мне бы очень хотелось, не хотелось бы этого и очень хотелось бы ошибаться насчет этого. По остальной Альте все то же самое, да, все отработало, эфир себя хорошо, хорошо как бы держит, показывает в восходящем тренде, даже вот это вот движение, видим, немножечко зацепил линию поддержки, скажем так, да, тренда вернуться обратно удерживается. Ну вот, как бы, будем пока наблюдать. Тоже касательно новостей, да, вот тех, которые якобы повлияли на движение биткоина вниз и, соответственно, всего рынка остального точно так также Вчера появилась новость о том, что Facebook запретил рекламы бинарных опционов и тем криптовалюцией всего, естественно, якобы аргументируя тем, что... Эти вещи, они пытаются обманом завладеть вашими средствами. Ну, по поводу бинарных опционов я согласен. А, ну, в принципе, и да. Можно говорить еще, конечно, и о некоторых ICO. но вот что касательно криптовалют, конечно, немножечко я с этим не соглашусь. Не знаю, повлияла эта новость или не повлияла. Возможно. А дальше тизер и Bitfinex вызывается в суд американскими регуляторами но здесь вот по поводу эта новость вылезла на Coin вот она но и тут же тут же есть такое чарли шрем до да, который дал опровержение этой новости мол ребят вы как бы выкатываете новость двухмесячной давности да то есть уже достаточно давно вызывались типа тизер с бит в суд и как бы тогда Тогда нужно было об этом говорить, а не сейчас. Но насколько он прав, я не знаю. Насколько правы эти ребята, я тоже не знаю. Просто вас, вам оглашаю то, что видел сам, да, о чем знаю сам. Так, ну и, и из хорошего, наверное, я не знаю, хорошее, нехорошее, Samsung запускает производство asic да будет делать чипы для майнинга биткоин, вроде как. Повлияли ли эти новости на падение биткоина? Ну, сказать, честно говоря, сложно. Ну, вообще такое мнение у меня, да, складывается, что эти новости чуть ли они не рисуются под сам график биткоина, а не наоборот. Ну, я не знаю, здесь как бы в моих словах уже попахивает таким каким-то глобальным заговором, да, мира криптовалют, поэтому... Я не буду это утверждать, это просто исключительно мое мнение, а там уже решайте сами. Так, пробежимся сразу быстренько по некоторым криптопарам. Эфир сказал, держит позиции, эфир классик, что у нас здесь вырисовывают... В боковике он идет точно так же. Держит уровень поддержки 26. Лайткоин, он уже пытается пройти поддержку свою, которая была на 166.6. Сейчас вроде как закрепилась там под этим уровнем. То есть инструмент ведет себя слабо относительно рынка. Айота держит боковик, держит уровень 2.1. Биткоин кэш Плохо себя показывает. Прошел уровень поддержки, сейчас под ним удерживается. Уровень поддержки был на 1500, сейчас удерживается под ним. Биткоин голд тоже плохо. Была поддержка на уровне 170, пробил ее. Сейчас держится ниже. Следующая, следующая у него как раз на 150. Пока что удерживается на э, над ней. Да, все верно. Так, ИОС вчера пробивал восходящий тренд, но сейчас подтянулся вверх. Где пытается удержаться? Так, NEM. NEM держит уровень поддержки пока что 0.75. Нео все еще достаточно силен. Я бы сказал, что очень даже, потому что не дошел до своей даже линии тренда, да, которая восходящая была. Достаточно сильный инструмент, даже в моменте сегодня. Так, Dash удерживает уровень поддержки 145, Qtom удерживает 134, Ripple упал ниже 1, нет, сейчас пока держит 1.1. Так, ну и просили меня посмотреть еще ADAC BTC, давайте посмотрим ADAC BTC. адак bitcoin смотрим на Битрикс. Так, уровень сейчас поддержки у нее здесь. 47.27. Трон биткоин пока без изменений, все то же самое. Падает. Давайте. Вот, все coin давно не смотрел. Пробила нисходящий тренд, удерживается под ним. Не очень хорошо, но держит уровень поддержки, пока который у нее вот достаточно сильный. Сейчас удерживается под ним, между прочим. И он для нее сопротивление. Это 0.036. Это к доллару. Спасибо тем, кто будет смотреть это видео в записи. Напоминаю, что видеообзор рынка криптовалют ежедневно. Ссылочки все будут в описании. Онлайн-трансляция проводится в Инстаграм в 14.00 по МСК. Ссылочка тоже найдете в описании. Пожалуйста, подписывайтесь, если вам это будет интересно. Также подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Ставьте лайки, пишите свои комментарии. И на сегодня у меня все. До завтра. Пока.